Мы все знаем, что хорошее воспитание подразумевает безусловную любовь и поддержку. Было даже установлено, что привязанность может влиять на развитие мозга. Так что это не просто ласковые слова. К сожалению, не все родители проявляют такую заботу. Вместо этого они демонстрируют поведение, которое является откровенно токсичным и саботирует возможность здоровых, полноценных отношений со своими детьми. Интересно, что это за поведение? Давайте посмотрим. Первое, они проецируют свою негативность на вас. Это когда родитель переносит то, что ему не нравится, или с чем он не может смириться, на своих детей. Поэтому вместо того, чтобы сказать «я разочарован в себе», он настойчиво говорит ребенку, что жизнь несправедлива, что ребенку не везет, или даже может сказать, что он недостоин, поэтому его ждут неудачи. Это невероятно вредно, поскольку ребенок, который все еще развивается, воспринимает слова родителя как абсолютную истину и начинает воплощать эти негативные прогнозы. Второе. Они практически не проявляют сочувствия. Подумайте, если, обращаясь к своему родителю за помощью в решении проблемы или в горе, вы услышите что-то вроде «Почему все всегда только о тебе?» или «Никто никогда не заботится о родителях?» Важны только твои потребности, верно? Родитель может даже пренебречь вашей заботой и сменить тему разговора на что-то, что он считает важным, то есть на что-то, что удовлетворяет его собственные потребности, а не ваши. Они не думают, не рассматривают и не заботятся о том, что чувствуете вы или другие люди. Все дело в них самих, а концепция того, что другие люди могут испытывать такие же чувства, непонятно. Это ужасно, так как это дает понять, что они просто не заботятся о ребенке как о личности. Номер три. Они слишком критичны. Да, мы совершаем ошибки, и да, часть воспитания заключается в том, чтобы дать ребенку понять, что что-то является ошибкой, чтобы он мог учиться. Однако есть предел, прежде чем это перерастет в жестокость. Чрезмерная критика – это когда ребенок неоднократно пытался что-то исправить или улучшить, но все равно обидно ошибается. Примером может быть, ты получил только 80%. Ты был ленив и не учился, что приводит к ты получил только 90%. У меня что, ребенок, идет. И даже при 100, что учитель наконец-то сжарился над тобой? Или, значит, ты получил 100%, но пренебрегал домашними делами. Если ты не можешь делать и то, и другое, ты просто бесполезен. Так ребенок вырастает с убеждением, что он никогда не будет достаточно хорош, что он дефективный или что он заслуживает плохого обращения. Номер четыре. Несмотря на то, что вы знаете свои границы, они их игнорируют. Когда-нибудь вы просто тихо отдыхали в своей комнате, а ваш родитель врывается к вам без предупреждения? Или, может быть, ни с того ни с сего навязывает вам совет о том, в чем вы даже не намекали, что нуждаетесь в помощи или хотите ее получить? А если вы осмелитесь что-то сказать об этом, то, скорее всего, получите ответ «Я родитель, поэтому имею на это право». Нет, это просто смешно. Если только ребенок не настолько мал, что еще не может самостоятельно выполнять основные функции, любые здоровые отношения должны включать личные границы, которые уважаются всеми сторонами. Разовое нарушение может быть связано с тем, что они не знали или произошла какая-то чрезвычайная ситуация. Повторные оскорбления, особенно если они оправдываются, «потому что я родитель» означает, что они не уважают вас как личность, а это нездорово. Номер пять. Они оскорбляют вас, чтобы причинить вам боль. Это отличается от шутки про горящую войну, когда все твердо знают, что это фальшивое оскорбление для юмора. Это тот случай, когда вас унижают или стыдят, часто без причины или, возможно, в ответ на какое-то ваше достижение. Они могут даже делать это на глазах у других, чтобы задеть еще глубже. Это не жесткая любовь, чтобы заставить вас смириться, это откровенное насилие, которое заставляет ребенка чувствовать себя отчужденным, тревожным или подавленным. Вся дальнейшая судьба ребенка может быть скована низкой самооценкой. Номер 6. Вы всегда являетесь причиной всего негативного, даже если на самом деле это не так. Вас когда-нибудь обвиняли в том, что вы родились? Знаете комментарии типа «ты разрушил мою жизнь»? «Я не смог достичь своих целей, потому что мне пришлось растить тебя» или, может быть, во всем, что доставляет неудобства в вашей жизни, виноваты вы? Как будто вы какой-то сверхъестественный предвестник судьбы, влияющий на события и места, которых вы даже не видели. Комплементарность вылетает в окно, и они берут все, чем они недовольны, и каким-то образом превращают это в вашу вину. Что, кстати, на 99,99% ,99 невозможно. Если вы можете отнести себя к таким людям, значит у вас неблагополучные родители. Правда, это они, а не вы. И номер семь – они все берут и ничего не дают. Мы не имеем в виду такие вещи, как деньги или подарки, хотя это может быть частью этого. Это похоже на те ситуации, когда родитель, вместо того чтобы обратиться к квалифицированному психологу или даже к взрослому другу, решает эмоционально обрушиться на своего 12-летнего ребенка. Все, что знает ребенок, это то, что родитель расстроен, поэтому он пытается утешить его, как может. Ребенок здесь определяется как ребенок, потому что его мозг еще не развился до зрелости. Они не должны и не могут справляться с такой ответственностью здоровым образом. Родитель должен поддерживать, направлять и утешать ребенка. Заставить ребенка быть родителем – это реальное явление, которое, как ни удивительно, называется родительским воспитанием. И это также означает, что когда ребенок нуждается в утешении, родитель не отвечает ему взаимностью. Исцеление от токсичного родительского воспитания в ваших силах. Вы и только вы контролируете свои чувства и отношения к себе. Ваши родители также являются единственными, кто может контролировать и изменять свои собственные чувства и отношения. Пришло время освободиться от этого времени, если вы считаете, что это ваша вина, что они не могут быть лучшими людьми, потому что это не так. Вы никогда не обязаны подвергаться насилию и не обязаны брать на себя проблемы своих родителей, которые они игнорировали в себе. Позаботьтесь о себе и станьте тем, кто вам нравится и кого вы уважаете. Мы знаем, что вы сможете это сделать. Узнали ли вы какие-нибудь из этих признаков? Изменило ли это видео ваше отношение к вещам, которые происходили в прошлом? Не стесняйтесь, обсуждайте ниже и до скорой встречи!